Всем приветик! Тема Совет от разума. Расклад, плюс и правильные карты. Разум хочет, чтобы вы больше обсуждали о своих действиях, о своих поступках, о своем умении, как правильно применить слова, даже как правильно поступить и как правильно сделать. Чтобы у вас все было по справедливости, и вы правильно поступали. Подождите, давайте-ка этот. Я пос... Ну ладно, давайте сделаю так. Заслажу все вместе. А по сферу мы сделаем на других тогда. Так, здесь у нас валет, валет отношений. Хорошо, отношения. Интересно, какие отношения? Отношения. Сейчас будем смотреть отношения. В плане чего? отношения. Так, в отношениях вы становитесь намного лучше. Отношения к себе и к окружающему миру. Так, хорошо. Давайте точнее Именно отношения какие? Ой, идеальные отношения. Так я же задаю вопрос, какие именно отношения? Хорошо. Ладно. Вы были таким человеком? Или, возможно, вы считали, что вы не совсем умный человек? Но благодаря именно разуму, правильности ваших поступков и умению не то, что рассуждать, а именно пользоваться разумом, вы становитесь намного лучше. И когда вы понимаете, что вы в прошлом были вот не совсем тем человеком, которым вы сейчас являетесь, это уже прошлое. В будущем вы хотите видеть себя намного умнее и намного именно лучше в плане, что ваша душа, ваше тело вообще вы в гармонии с самимими собой. Вот. И также благодаря учебе вы будете намного лучше. Не уже как раньше, вот сейчас, да, сейчас это будет скоро прошлое. Потому что время идет, она... Не она... Возможно, про женщину, да? Так, возможно, вы... Тут сейчас не важно, кто женский, по-моему, свой был, э, Время не может остановиться, потому что время идет всегда вперед. Время не смотрит назад, чтобы было. Нет, она идет всегда вперед, стремится Стремитесь только вперед-вперед-вперед. Итак, в будущем, то есть, которое уже будет скоро настоящим. Благодаря пользованию разума, и как вы правильно поступаете, как вы живете именно в гармонии с самим собой, с душой, с телом, с организмом. С разумом полностью ваша гармония, когда будет именно душа спокойная. И вы будете счастливы, и также ваше сердце будет спокойно, то есть вы не будете переживать из-за чего-то. Когда у вас будет гармония с самим собой, то вы будете намного лучше себя чувствовать, и вы будете понимать, что надо себе в первую очередь прислушиваться, а потом уже спрашивать совет у кого-либо. И все-таки я спрошу: какие это отношения? В какой к сфере это относится отношения? Угу. Любовные отношения. Хорошо. Любовные отношения. Вы хотите, чтобы были идеальными. Угу. Но ну, вели себя. Мне очень хорошо. Так. Отношения стали портиться. А любви намного больше стало. Деньги стали зарабатывать. У вас энергии есть. Отношения хотите, но отношения уже не такие хорошие. И денег меньше стало. Но все-таки самое главное, это отношение к себе и к другим. Хотите, чтобы к вам хорошо относились, а бывает, что вас обижают. Также хотите, чтобы любимый человек был рядом с вами. Чтобы у вас были именно деньги на то, что вам необходимо, нужно. Чтобы хорошо к вам относились, ваше, ну, ваше окружение хорошо к вам относилось. Также, чтобы у вас здоровье было хорошее. Но вы переживаете из-за отношений. Да, самое главное у нас вот это отношения. Даже если вы стараетесь к кому-либо хорошо относиться, то почему-то к вам не очень хорошо бывает, что относитесь. Вы думаете, почему это? И из-за этого вас настроение но вы все-таки забываете про то, то, что вас обижали, там, про печали, иначе вы начинаете ценить свое здоровье, и также начинаете продолжать себя любить. Но в плане финансов бывает, что вы можете именно заработать те деньги, которые вам нужны, но если вы приложите усилий, у вас все получится. Также вы в финансовом плане сможете именно правильно сэкономить, накопить и уже правильно сумму потратить. И любимый или близкий человек вам в этом может помочь. Также вы сами можете с этим вопросом справиться с финансовыми. Да, бывают трудности, но все же финансы они ну, важнее, как бы имеют большую часть, весомость в отношении жизни, в человеке, в человека, в жизни человека, Также любовь, конечно, у вас имеется, но вы на второй план можете оставить, так как отношения могут. Ну, могут складываться не очень хорошо, но вы пытаетесь все это исправить. У вас переживания начинаются, и вы думаете, что все-таки вот, ну, вот как сделать так, чтобы все хорошо друг к другу относились? Думаете, что вот если все так и будут, как бы, не то, чтобы обижать, а вот как-то, не, ну, не так относиться, как вы хотите, то, конечно, здоровье и настроение будет уже не, не такими хорошими. А вот если все люди с любовью будут относиться друг к другу, с уважением, то и здоровье станет намного лучше. Главное, в жизни это любовь. Любовь ко всему к себе, к окружающему, к природе. Обязательно надо ценить именно то, что сейчас есть. Природа это наше все. Также вы цените и благодарите нашу планету Земля, что вот вы именно здесь появились, именно в это время, то, что у меня тут удобство есть. Именно сейчас то, что есть, вы это хотите ценить, и также хотите, чтобы вас любили, ценили. Но бывает, что вы про это забываете и думаете только про деньги. Ну, любовь напоминает вам, что все-таки главное в жизни это любовь. Деньги тоже нужны, но все же любовь это самое нужное. Без чего человек не может. И даже главное здоровье. Всегда относиться к своему здоровью хорошо. Всегда правильно. Относитесь к себе. Себя не надо критиковать. Если критикуются, то именно в каком-то... Моменте, в какой-то ситуации именно если вы поступили неправильно, то да, здесь вот нужна здравая критика ваша именно лично, а не чтобы вы услышали это от своего окружения. И также критиковать себя по любому поводу, это будет тоже неправильно. В том плане, то что вы являетесь человеком, который именно пользуется разум в том смысле, что правильно рассуждает и понимает. Наперед может думать, наперед может поступать. Именно наперед может представить то, как может человек себя повести. И также понимать других людей. Если я чувствую, значит, и другие чувствуют, и животные чувствуют, у всех есть чувства. Если я думаю, значит, и также другие могут думать. И животные тоже могут думать, чему-то обучаться. И все люди обучаются всему. И также люди продолжают именно. Правильно, относиться к себе. Да, у нас есть норма приличия, как мы должны с уважением относиться друг к другу, но бывает, что этого не хватает. Надо какую-то гармонию, чтобы именно было не только уважение, также и любовь ко всем, чтобы все хорошо и другу относились, с улыбкой, с радостью, чтобы было именно на душе спокойно, а не так, чтобы вот вам глаза улыбаются, за вашей спиной и вот вдруг вы можете услышать, что не очень хорошие слова говорят. Этого никто не хочет, поэтому пытается каждый человек понять, почему именно так происходит. Когда вы пытаетесь хорошо относиться к людям, а вот взамен получается не очень такие хороший, можно так сказать, вот, ответ на вашу взаимность, вы начинаете рассуждать и думать, почему же так бывает. Да, бывает множество причин. И также вы хотите дойти до той гармонии, чтобы именно была любовь не только самим собой, чтобы себя понимать, но чтобы и вас тоже научились понимать. Разум хочет вам посоветовать, что в жизни самое главное — это благодарность. Если почаще благодарить всех вокруг, кто вас окружает, говорить спасибо. Вам тоже обязательно скажут. Вам есть за что сказать спасибо, и вам кому-то есть, и кто-то вам хочет сказать э, вам спасибо. И Иташа, вы благодарите именно себя, то, что вы можете правильно рассуждать, что вы правильно поступаете. Именно свой разум, то, что он у вас имеется, вы можете еще в лучшем, намного лучше развивать и быстрее понимать и рассуждать и правильное решение принимать уже с большой скоростью, то есть не так вот долго думать, да, вот а как же там вот что-то, и ну, думать, решиться не решить, а уже именно по конкретному случаю сразу моментально, вот не впадать в панику, да, в какую-то, а именно правильно вовремя все ситуации оценивать и также развивать свой разум то есть уже не останавливаться на каком-то пути развития, а именно доложить. Именно поступать правильно, по справедливости. И стараться, чтобы у вас в жизни все было не только у вас хорошо, но и у вашего окружения. Стараться помогать не только себе, но когда вы сможете себе помочь, вы даже сможете помочь другим. Поэтому не забывайте про себя и про ваше окружение, про ваших родных, близких, которые вас окружают, также про, ну, про природу, про животных. Потому что мы, мы все целые, мы вот одна целое единое. Вот то, что вот мы все вот находимся на планете Земля, мы как одна целая, мы вся семья, неважно. Там животные, птицы по вот, каким категориям, да, люди, вот у людей национальности это. Вот если вот это всего не брать, просто взять вот полностью. Вот мы одна целая, мы, живо, мы живой организм. То есть мы вся семья, вот мы находимся на планете Земля. Мы все земляне. Что животные, земляне? Что мы люди? Не важно, кто даже вот насекомые. Вот мы все живые существа. Мы именно целые неважно как мы там ходим, как разговариваем, как двигаемся, самое главное, что мы живем и мы не одни на этой планете Земля. Я имею в виду то, что там есть и животные, живой мир, также растения. И мне кажется, надо не только благодарить, а надо еще и уметь радоваться тому, что вы находитесь, и можете видеть закат, северное сияние. Это настолько всего красиво, вот, абсолютно наблюдать за природой, за красотой природы. То есть вы всего столько можете не успеть увидеть, и поэтому вам надо постараться хотя бы посмотреть, что вокруг вас есть, что вас окружает и порадоваться этому. Также постараться все успеть увидеть, научиться именно тому, чему хотите научиться, потому что жизнь одна, и вам надо стараться больше всего стремиться стремиться к пониманию, с гармонии с природой и также понять, где вы находитесь, вот именно в какой части земли вы находитесь, знать о своем доме, о своих родных, о своей природе, также узнавать как в других странах, что именно в подводном мире, вот э, в природе находится. Это вот настолько всего интересного. Вот поверьте мне, а то, что вы можете думать, решать вот именно те вопросы, например, по поводу обид или же плохих каких-то чувств, это ни к чему. Это только забирает вашу жизнь, ваше время, когда вы можете наслаждаться именно жизнью, посмотреть вот сам мир, что вас окружает, и вы вот удивитесь тому, что столько всего прекрасного в мире есть. И время идет, и все-таки лучше обратить свое внимание на весь этот мир и попытаться понять этот мир. Всем пока.